Эфир на канале ТВК продолжит программа после новостей. В студии Алексей Клешков, ведущий и его гости. Сегодняшняя речь пойдет про больную для Красноярцев тему парковки в центре города. Вот, Алексей, если машины вашим разрешить парковаться, с одной стороны, удобно автомобилистам, с другой стороны, для проезда на дороге меньше. Место и тем же автомобилистам стоять в пробках, а пешеходам дышать газом. Если парковки запретить, неудобно автомобилистам. Вот мне очень интересно, какое логистическое решение могут придумать специалисты, власти, не знаю, кто, или все вместе, чтобы с какой-то парковки общей удобно было добираться в центр. Оль, а у тебя абсолютно правильный вопрос, и наши эксперты попробуют на него ответить, поразмышлять в прямом эфире. Но я тебе могу сейчас сказать значит, свою личную, личную точку зрения. Мне кажется, что а, мы точно должны понять, что улица мира – это улица не для быстрой езды. Вот это точно. Потому что это исторический центр, потому что это узкая улица, и она должна в этом смысле все же использоваться ну, немного для других целей, чем для того, чтобы петлять по городу. Центр города всегда это особые условия для транзита, особенно исторические здания. Ведь посмотрите, сколько зданий испытывает огромную антропогенную нагрузку, а они построены 100-150 лет назад, и они уже столько перетерпели от людей, что еще и от быстрой езды претерпевать было бы, наверное, излишне. Но подробнее об этом будем говорить с экспертами в программе «После новостей». Добрый вечер, еще раз. Это программа «После новостей». У нас в гостях архитектор Антон Шаталов, представитель Федерации автовладельцев России Егор Фролов, и вместе с ними будем обсуждать готовящееся решение мэрии. Известно, что мэр Сергей Еремин высказал свою позицию за то, что нужно вернуть парковку хотя бы частично на проспекте Мира, но как, когда, в, при каких условиях и как это будет обличено в документы, это еще впереди. Так что самое время пообсуждать предлагаемое решение до того, как оно вступит в силу. Сначала коротко точки зрения Егор, ваша точка зрения, а нужно или нет парковаться на Мира вдоль улицы, как это Ну, разлучало? моя точка зрения заключается в том, что изначально, когда там были парк парковочные карманы, и они были вне нормативе, их надо было все-таки довести в норматив. На сегодняшний момент эксперимент, который, кстати, Антон Шаталов тоже участвовал в принятии решения на рабочей группе по оптимизации дорожного движения, когда было принято решение экспериментально от Краевого суда до Сурикова разрешить парковаться по крайней правой полосе, он не удался. При условии, что сейчас убрали знаки, паркуются все, ну раз не, не запрещено, значит, можно это, мы видели в эфире, является нарушение правил дорожного движения, потому что, ну, во-первых, водитель действительно выходит на проезжую часть, инвалид а, припарковаться там не может и выехать с коляской не может, ограничена видимость выездов со дворов и на перекрестках, и на самих перекрестках перестраиваться запрещено сейчас мы к примеру возьмем пример мира сурикова для того чтобы проехать прямо мы проезжаем по крайней правой перестраиваемся в среднюю это является нарушением правил дорожного движения сейчас гибдд до э, объекта ремонта не прикасается только запустится пойдут штрафы предписания это бюджет города в смысле э, штрафы предписания в пользу бюджета города нет будут при... бюджета, города. бюджета города в федеральную казну что скажут архитекторы Архитекторы скажут, что в настоящее время на проспекте Мира не установлена большая часть знаковой информации. Разработан проект организации дорожного движения, который предусматривает частичное разрешение парковки вдоль правой полосы на проезжей части проспекта Мира. Предусматривает не запрет, скажем так. И э, с, э, знаков э, остановка запрещена и стоянка запрещена там просто не будет на определенных фрагментах. Но эти знаки не будут исключены, они будут располагаться за 50 метров до перекрестка, практически на каждом перекрестке. И, естественно, они будут дублировать еще автобусные остановки. Там тоже парковка будет запрещена. Ну, то есть, по-вашему, сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что будет реализовано, пока, пока преждевременно. Она, да. Так вот, смотрите, я не, не знаю такого проекта организации дорожного движения. Мы с вами не рассматривали, помните, на заседании в законодательном собрании, когда, когда только рассматривался реконструкция. Самый старт. Самый старт. Мы все просили, покажите нам, как будет выглядеть. Проект проходил там 100 замечаний. По проекту было, во-первых, и карманы для общественного транспорта, их убрали. Хотя по нормативу проезжая часть должна иметь менее двух полос, должна иметь карман для общественного транспорта, эти карманы убрали. Буквально вот час перед эфиром автобусники, частники уже узнали о том, что будут водиться, и мы с вами сейчас это будем обсуждать. Уже звонили о том, что они не рискнут ехать на проспект Мира, на своем общественном транспорте, дабы избежать несчастного случая. Ваша точка зрения? А автобусы как могут передвигаться в такой ситуации? Автобусы Никак. будут двигаться по, по, правой, по левой полосе, по втором ряду. А если поворачивать налево? Кто? Куда поворачивать? Автомобили, поворачивающие налево, второй, И, по второй да. полосе. Егор, вы не услышали меня про 50 метров до перекрестка. И что? Остановка будет запрещена. Так, э, понятно. Так получается, то, что сейчас разрешено, будет просто запрещено. Впоследствии это будет платным. Я прям знаю ну, все я проекты. Меня как раз ребят, мы тут мешаем мы, все вместе. Мы про разные мы, вещи видимо. Вы выясняете да. отношения? Да нет, это не разные вещи, это реальность. И причем у меня есть доказательства документа, где еще в прошлом году, когда вносились все изменения, проводилось совещание в администрации города и там подписывались. Есть официальное подтверждение, где реально вносились изменения в проект, который прошел в госэкспертизу. И вносились изменения. Это и потому, что убирали карманы, это убрали и газоны. Я согласен, что сейчас да, там больше садится деревьев. Буквально сейчас ехал на эфир, садятся деревья прямо сейчас. Это очень хорошо, потому что центр города, ну, грубо говоря, высох. Но, к примеру, по методу платных парковок, если мы возвращаемся опять к парковкам, к примеру, если Петербург брать, они, наоборот, привлекают к историческим местам, у нас э, действительно ну, не хватает в центре города для того, чтобы приехать, выйти с семьей и отдохнуть в центре города. Антон, э, да. готовя проект вот э, в целом для центра города, не только для проспекта Мира, вы же обсуждали в администрации города вот эту, эту проблему и парковок, э, и, и баланс интересов пешеходов, Я и в то же время бизнеса. Конечно. конечно. Ну, во-первых, принято решение было, и поступил заказ именно такой, что улица должна стать привлекательной в первую очередь для пешеходов. То, что исчезли карманы с проспекта Мира, это дало пространство для пешеходов. И во многих местах это была критическая ситуация. Было очень узкое пространство, менее двух метров, что по нормативам, если мы на язык нормативов и норм переходим, тоже не допускается. Вот. У нас есть прекрасная улица Ленина, и в некоторых местах мы видим, какой ширины там тротуар. Вот, например, где железнодорожный районный суд, если не ошибаюсь, напротив Агропрома, там приямки у здания и общая ширина тротуара чуть больше метра. Там люди ходят ну, про, по полметра просто им остается тротуара. Вот эта ситуация всех устраивает, я так понимаю. Мира это единственная улица, и я с вами тут полностью согласен, которая обладает исключительными свойствами. Там огромная концентрация объектов сервиса и, самое главное, объектов культурного наследия, нашей идентичности. И мы по-прежнему предлагаем воспринимать улицу Проспект Мира как транспортную магистраль. На мой взгляд, это недопустимо. У нее должен быть совершенно свой режим использования. это режим использования должен быть удобен для посещения проспекта и работы этих сервисов. Потому что сегодня заехать в банк, заехать на почту Заехать даже в ресторан пообедать на проспекте очень сложно. И поэтому, считаете, И поэтому парковка нужна, да. Но она нужна не в карманах, потому что карманы не работают. Те карманы, которые были расширены в прошлом году до нормативных размеров, в них никто не паркуется параллельно. Все паркуются елочкой, тем самым убивая опять эту, эту же самую хваток. полосу. Ну, вот понимаете, нельзя с людьми с позиции силы разговаривать. То есть де факто э, на проспекте Мира люди все равно паркуются в правой полосе, и по сути эта ситуация, она нелегитимна, но она каждый день происходит, каждый день, и с этим никто ничего не может сделать. Люди стоят на аварийке, пока едет эвакуатор, один уезжает, другой переезжает. Де факто правой полосы у проспекта Мира нет. Там, где сложные короткие кварталы, там, где есть пересечение с двухполосной улицей, как Декабристов, например, там заранее до перекрестка остаются две полосы по проекту организации дорожного движения. Проект организации дорожного движения разработан нами совместно с Управлением дорог и благоустройства. У нас есть соглашение о сотрудничестве. Эта работа была выполнена вместе, совместно. Ну, давайте, Алексей Михайлович, расскажем. Жек, у нас осталось две минуты. Хорошо. Антон является членом общественной палаты, то есть он общественник, представляет интересы еще и частного бизнеса. Я вообще не представляю, каким образом общественник, который занимается бизнесом, рассматривает свои интересы. Непонятно, каким образом Антон вошел в данную структуру, как общественная палата города Красноярска, в которую, кстати, меня сейчас рекомендовал глава города, для того, чтобы все-таки общественная работа, палата работала. И с точки зрения того, что сейчас рассказывает Антон и а, каких-то проектов, это не является действительностью, даже взять тоже освещение, которая сейчас существует, по проекту, оно должно быть светлее. Если мы говорим про безопасность дорожного движения на проезжей части, во-первых, мы должны концентрировать свое внимание как автовладельцы на проезжую часть, а не на витрины, которые светятся по краям, и на пешеходов, и которые переходят уважение, пешеходный я переход. К вам за всю вашу деятельность, но, вот смотрите, это, во-первых, это очень по-прежнему, я вот не хочу называть времена, mm -hmm. но по-прежнему, когда спорим мы начинаем говорить, а давайте покажите паспорт, Вместо того, чтобы и, и переводить тему на другую. Тема освещения мы отдельно обсудим как-нибудь в нашей Отлично. программе. Сегодня мы хотели обсуждать тему парковок. Угу. И а, в этом смысле а, у нас осталось совсем немного времени. Какие предложения вы бы пред... видели, которые могли бы решать эту ситуацию? Когда я как общественник предлагал все-таки оставить, доработать карманы заставить ГИБДД работать с точки зрения соблюдения правил дорожного движения, если бы заставили э, соблюдение правил дорожного движения. То есть водителям не надо давать возможность нарушать правила дорожного движения. Если им не будут давать возможность нарушать правила дорожного движения, тогда все научатся, что на проспекте Мира может проехать сейчас эшелон эвакуаторов. И все, кто припаркованный елочкой, эвакуировать. Вот когда конкретно начнется работа, когда будут действительно достижения, всех органов, взаимосвязью между всеми органами, тогда мы чего-то сможем добиться. А, хочу обратить внимание наших зрителей вот на следующие аспекты. Город – это жизнь многих людей. Здесь есть автолюбители, здесь есть пешеходы, здесь есть бизнес, здесь есть разные интересы, здесь есть посетители театров. А, все они сегодня используют улицу мира. Как найти баланс, да еще так, чтобы сохранить при этом зеленые насаждения, чтобы сохранить историю, и в то же время, чтобы бизнес дышал, и было бы удобно и пешеходам, и автовладельцам, мне кажется, вывод один, надо просто уважать всем друг друга и искать взаимоприемлемые решения, в том числе организуя городское пространство. Какое решение и как оформит городская администрация, узнаем вскоре. Обязательно обсудим это и любые проблемы в программе «После новостей». До встречи.